И снова здравствуйте, с вами на связи Олег Гудвин. Мы проходим тренинг по специальному мануальному массажу и мануальной терапии. И сейчас мы рассмотрим э, именно приемы мануальные, как нам разгрузить э, пояснично-подвздошное сочленение. Ну, соответственно, это, э, вот где косточка, да, Я, ямочки видны, да, это вот верхний уголок подвздошной сти, Здесь позвоночек, вот между ними коротенькие такие есть связочки. Дальше вот между крестцом и подвздошной косточкой вот тут связочки есть. Они очень такие узкие. И ну, прям по сантиметрику. Вот, кстати, картинка очень наглядно это показывает. Вот они, о которых резко кто-замечает. Поздошно-поясничная связка, да, и вот это вот задняя крестцовая подвздошная связка. Чтобы их разгрузить, ну, во-первых, мы их уже промассировали, да? Во-вторых, туда надо поглубже залезть мио вот такой фасциальный массаж, когда вот мы проникаем глубоко-глубоко. И вот эти вот толчковые такие техники заталкиваем как бы раздавливают вот эти мышцы, расшатывая эти сочленения, чтобы между ними прям проникал пальчик в глубине. Если совсем жесткие, да, то прямо можно пробить сквозь свой палец. Вот так она буква Ви находится, да, вот эти вот связки. Прям через свой палец. Пробиваем их. А здесь можно из пальца сделать такой молоточек. Вот так вот, да. И по нему кияночкой вот туда вот глубоко пробиваем, расшатывая их. Если вы заметили... Все мои удары направлены кулаком не вниз, а немножко вот таким углом. Потому что от этой точки l 5 1 от базиса, да, я уже сколько раз повторяю, камень проткновения наш, да, все кости, которые растут ниже, мы должны декомпрессировать вниз. Поэтому пробитие всегда идет вниз. Вот, расшатали еще дополнительно эти косточки. То есть я стучал куда? По гребню, поза костей и по крестцу. Теперь э, берем за коленку противоположную ногу, можно взять как хотите, можно вот так взять, да, например, на руке, можно взять на бицепс, выше коленки берем, чтобы чашечку не травмировать, ногу расслабь, расслабь, расслабь, расслабь. Вот проверяем, чтобы человек расслабил ногу, ногу. Вот она была. шатается, шатается, и теперь, э, может быть, во-первых, ну, во в чем причина, давайте сначала рассмотрим, если таз повернут, да, тазовой кости, то оно будет выпирать, этот уголок будет выпирать вверх, да, то оно будет его забивать внутрь, да? Или таз двинут вот сюда. Потому что прессовая мышца она сжата будет вот так вот выпирать, да, и вот эта тазовая косточка также будет торчать. Да? Может сам крестец быть повернут вот так, вот так, Либо вот на бок как-то лежать. Да? Вот это все мы также проверяем. Ставим на крестец свою ладонь. Вот так да? Берем ногу. И. Крутим вокруг креста и проверяем, в какую сторону он меньше шевелится, да, где у него там какое-то напряжение, где он выпирает нам больше. Да. И вот теперь сам крестец отправляем в обратную сторону. Вот в эту сторону. А теперь подвздошная кость. Если вот нам надо в ту сторону вправить, да, то ногу надо качать на себя, рычаг на себя. Вот такой делается на себя раскачиваю, раскачиваю, раскачиваю. Опять-таки на реакции слаб, слаб, слаб, слаб, слаб, слаб, и слаб, слаб, слаб, слаб, слаб, слаб, слаб, слаб, слаб, слаб, слаб, сторону. слаб, слаб, слаб, слаб, слаб, слаб, вот слаб, слаб, слаб, слаб, слаб, слаб, слаб, слаб, если ногу тяжело держать, да, у ноги бывают такие большие ноги тяжелые, можно себя облегчить тем, что сократить рычаг. Вот так вот, да? Рычаг поменьше будет, но зато вы хотя бы ее сможете поднять, эту ногу, да? вот напряжение дошли до преднапряжения, и после этого толчок. Также же в сторону, опускаем ногу, и если уж совсем и это не получается, да? Ну как бы за один раз не всегда бывает, что можем помочь. Тогда мы вот под эти вот косточки поставляем пальцы сзади, когда человек лежит лицом вверх, повернись очами к солнцу, и на частью перисподним. Так, знаю, шучу, конечно. Значит, смотрите, берем ногу, Сгибаем туда, и нам надо будет проникнуть, вот смотрите вот ямочка, да, вот, здесь видно. вот мышца параллитребральная идет, параллитребральная переходит как раз в, вот в эту вот, между э, крестцом и подвздошной косточкой, вот именно вот здесь вот получается, мягкое место, да, вот туда мы ставим пальчики свои, либо вот этой фаранкой упираемся в стол, вот такая вот так получается, да, либо вот этой фалангой высота побольше получается, либо вот этой фалангой высота еще вот такая получается, видите? То есть там иногда бывает тяжело нащупать, ну, особенно у толстых людей, да? То есть вы щупаете вот косточку нащупали, да? И буквально сантиметр за нее зайти и вот туда, вот сюда ставим пальчики. Либо этой фалангой, либо вот этой, либо вот этой. Вот. Я поставлю на самую большую флангу. Видно там? Вот прицелился, да? Опускаю. Чувствительно, там будет. И вам будет больно, и ему немножко. Но ничего, надо потерпеть. И вот расшатываю. Нажимаю сверху и расшатываю. Ты чувствуешь? Не больно? Да. Вот. Можно чуть пониже потом опустить руку. По вдоль позвоночника имею в виду. Так, он попал. И чуть повыше, где уже пояснично-подвздошные мышцы, вот, сейчас мы именно пояснично поздошные и крестцово-подвздошные мышцы разрабатываем, да? проработали вот так, теперь это с той стороны, с которой надо работать, мы представляем, что у нас, какая сторона была у него, вот эта, да, то есть у нас таз разводен сюда и эта косточка выпирает, нет, давайте наоборот. Она не выпирает, таз сюда, и эта косточка наоборот глубже ушла, да? Нам надо ее вставить обратно. Вот таким движением мы будем делать это за колено, упираясь в таз. Вот таким образом. Человек вот эту руку свою, вот этим своим запястьем, подкладываю прямо под листец вот сюда. Видишь? Угу. И там, меня. И так подкладываю руку свою стороны примерно под углом, как угол? А, Вот вы умозисно должны представить, вот это когда я говорю, да, букловий. То есть вот примерно под, под таким углом, ну сколько договорился, в 30 наверное, да? Вот под таким углом надо совершить мобилизационный толчок. Вот представляем вот угол, да, и вот в ту сторону. Раскачиваем всем корпусом и Фу! толкаем туда, вытаскиваем под себя и переворачиваемся теперь назад, на спину. спину вверх в смысле. После того, как мы с этой стороны вот все пробили, там, продавили, да этот, когда у нас вот выпирает сюда, да? Теперь надо вставить туда обратно. просим его, то есть в том, когда лежал на спине, коленка вверх, да, это он это он был повернут сюда. Теперь случай обратно, и когда повернут сюда, гребень должен кости, нам надо пододвинуться сюда, чуть, чуть к краю стола, чуть двигаться, да? А, все, все, все, Ногу вытаскиваем коленку вот сюда и целимся вот в этот гребень. Тут, честно говоря.. Важно, чтобы колено было на жестком лежало, не висело, да, и важно посмотреть угол, какой, я не знаю, какой угол, да, вот я его сейчас ищу, я ищу этот уголок, как бы, конечно, повыше чуть поднять надо, да, да, когда он максимально, вот, как бы, неудобный, то есть я чувствую, как выпирает как неудобный, да, вот, примерно нашел угол, вот такой, и опять же всем корпусом, жестко раз, раз, раз и толчок, Фу! Опять же, под вот этим углом, примерно коси позвоночника, это где-то градусов отклонения, градусов 30, получается, вот так, вдоль бедра. Если не получилось, да, ну, в смысле, мы не услышали щелчок, то можно быстренько пока на свежесть сразу схватить и распустить, и оф, вот такой делать доворот. Вот, уже получился слишком такой длинный у нас обучающий видеоролик, да, это мы все работали еще раз повторяю, с пояснично поздошной частью сустава да, и с воздушно крестцовой частью сустава. Да, вот это вот все Далее, опять же, сама поясничка да, и крестец может после этих приемов дополнительно ставить если мы поднимаем обе ноги и именно крестец в вот Либо сюда, либо сюда. Раз. Протянули. Но вот это последнее при грыжах L5S1, да, естественно, нельзя делать. L4, L5 тоже. да, Вот эти все три последние а, межпозвонковые диска мы бережем. В этом случае, если там грыжа, то лучше не делать. Ну все, сейчас мы будем отрабатывать на практике. До встречи, дорогие друзья. С вами был Олег Калавгудин. Пока-пока.